Всем привет, друзья! С вами Веном. Сегодня я хотел вам рассказать о своей поездке в Казахстан. Она была в начале месяца, в начале апреля. Меня просили об этом сделать на стриме, чтобы я все-таки запилил вот этот влог. Ну и, соответственно, я исправляюсь. Извиняюсь за звук. Звук у меня с микрофона телефона. Так что, может быть, звук будет не очень. Ну, надеюсь, что это вы стерпите. Соответственно, летал я в Казахстан. В начале апреля летала, если быть точнее, в Алматы, через Киргизию, потому что прямого самолета нету из Новосибирска почему-то. Ну, вообще, не буду я, пожалуй, про политические грязги говорить, но до этого, в начале года, в 22 -го, был, был самолет прямой в Алматы, но его, в общем, убрали. Вообще, до этого еще и С-7 летала, авиакомпания в Казахстан, но ее тоже убрали. То есть, вообще, сейчас, в принципе, напрямую из Новосибирска вы не сможете полететь в Казахстан можно авиафлот, э, аэрофлотом, но аэрофлот летает только из Москвы, то есть вы не сможете из Новосибирска все равно никак напрямую попасть в Алматы или в Астану. Вот, Что очень печально Хотя я вообще, честно говоря, не понимаю, почему так произошло Из Москвы можно долететь в Алматы или в Остану, А из Новосибирска нет Хотя, мне кажется, у Новосибирска ну, пассажиропоток ничем не меньше, чем из Москвы в Казахстан То есть у нас много кто летает в Казахстан из Новосибирска Ну да ладно, не будем об этом говорить Такая не очень приятная вещь Потому что еще, смотрите, я хотел купить авиабилеты чуть ли не за месяц до того, как я хотел полететь в Казахстан. Но меня отговорили, я думаю, это просто великолепно, что так произошло, что меня не меня отговорили, потому что я хотел полететь авиакомпанией «Казак Эйр», по-моему, так она называется, вот вы видите сейчас на экране, но они опубликовали новость буквально за неделю до того, как я собирался полететь, что, в общем, их сняли самолеты, с рейсов, то есть они перестали летать в Казахстан, хотя до этого они позволяли с Новосибирской летать в Казахстан, вообще было великолепно. Ну, в общем, вот, да, такие не неприятности в самих вот этих поездках, если вы куда-то собираетесь. Я уже второй раз сталкиваюсь с проблемой, что я покупаю авиабилет за месяц, но буквально за неделю до того, как я собираюсь лететь, происходит какая-то фигня. Или отменяют авиарейс, или происходит еще что-то похлещее. Вот, и поэтому приходится постоянно терять деньги. Я всем советую покупать авиабилеты чуть ли не за пару дней, если вы куда-то собираетесь полететь прям, ну вот, э, скажем так, из России, давайте так скажем, потому что из России, да, очень много сейчас проблем с перелетами. <coughs> ну, скажем так, есть ненадежные очень авиарейсы, которые нужно заранее мониторить. Всем привет, друзья, с вами Веном. Наверное, вот сюда мне лучше смотреть. Это начало моего влога. Сегодня получается какое у нас число сегодня? 1 апреля. Ох ты, какая дата хорошая. Завтра я, соответственно, лечу в Казахстан. Сегодня просто пока я собираю вещи. Вот, кстати, ну, точнее, я уже собрал вещи. и то, что у меня вот вышло. Посмотрите. О, рюкзак. И еще вот эта ручная кладь. <смех> Рюкзак прям вообще забитый полностью. Ладно, посмотрим. <смех> завтра будет у меня... Сейчас, собственно говоря, в то ничего не поменяется. А у меня это будет следующий день. Так что давайте до завтра. Все. Привет, друзья. с вами Вена. Продолжаю свое путешествие. Сейчас нахожусь в Толмачево. В Толмачево. Возможно, тот самолет, на которого я полечу, возможно, нет, не знаю. Вот, все нормально, прошел все контроли и, соответственно, скоро буду садиться на самолет. Вот, билетик есть. Ну, все, давайте. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for Собираюсь в Алматы, осталось немного подождать, и следующий перелет. То есть я уже прилетел в Бишкек, сейчас вот ожидаю, когда полечу дальше. Вот. Ну, следующая, наверное, уже часть будет, как я уже прилечу туда непосредственно. В общем, я полетел, два с половиной часа занимал перелет из Новосибирска в Бишкек. Это столица Киргизии, Кыргызстана. И потом из Бишкека в Алматы 50 минут лететь. Если бы я заранее знал, есть, оказывается, автобус. В принципе, 4 часа 30 минут он занимает поездка из Бишкека в Алматы. Я бы им воспользовался, но я вот не знал об этом. Плюс я, соответственно, думал перестраховаться, потому что мне незнакомая страна Киргизия. И я решил полететь на самолете. Но ну, можно было на самом деле на автобусе, ничего бы вообще не произошло бы. Киргизия, хоть и, скажем так, ну немножко такая диковатая страна по сравнению с Россией, но там все нормально, никто никого не убивает. Знаете, такие мысли возникают, когда ты собираешься куда-то ехать далеко, особенно в незнакомую страну, особенно в Средней Азии, у тебя возникают мысли, что что-то там может быть не так, нет, все там нормально. Люди там адекватные, ну, конечно, как бы со своими приколами, но все адекватные. В общем, полетел на самолете, долетел до Бишкека. Вот небольшие футажи я вставлю, там, в принципе, ничего особенного. На СМ, 7 на незеленые вот эти самолеты сел, полетел. Ну, единственное, что я могу сказать, в свою очередь, что контингент, конечно, на самолете в Киргизии летает соответствующий. То есть сейчас уже нету такого, как было осенью, ну, или, может, тьфу, тьфу, тьфу, в ближайшее время, может, опять же, ситуация изменится, но осенью летали, наверное, дни русские, я подозреваю этими авиарейсами. Сейчас летают в основном киргизы. Киргизы, соответственно, люди, ну, как бы сказать, помягче, никого не хочу обидеть, но явно беднее, явно, как бы сказать, летают самолетами по другим причинам в Россию и из России не, не путешествовать явно. Особенно в Новосибирск, кто путешествует, собирается, не знаю таких людей. И поэтому контингент соответствующий летает этими сейчас авиалиниями в основном. Там, наверное, процентов 40 было русских, 60 это были киргизы. И вот. То есть очень много было детей, очень много было... Как сказать, много очень говорили люди там, громко говорили. Ну, короче, вот, вы ощутили себя, как будто... Ну, я ощутил себя, как будто ехал в какую-то деревню ближайшую на автобусе. То есть я вот так сравнил с этим <laughs> перелетом. То есть контингент такой соответствующий. Uh, S7 на 2, 3, на 2 часа 30 минут ничего не дает, кроме небольшого батончика цитрусового и кофе с молоком там или чай. То есть, ну, как бы есть, не дадут на этом авиарейсе. К сожалению, я вообще ожидал, что будут кормить, но, к сожалению, нет. Вот. Летел я у окна, то есть, видите, вот эти футажи, красиво мне вот прям... Ну, у окна я люблю сидеть, потому что прям можно посмотреть вниз, особенно если вот летите через какую-то страну, которая отличается от вашего по ландшафту, по ландшафту там, по растительности, то есть видно прям резко, не резко, точнее постепенно уходит снег, который у нас был в Новосибирске в этот момент, постепенно становится более степь такая, как сказать, леса потом степь, потом вообще пустыня какая-то началась снизу, а потом вот был озеро Балхаш, то есть такое большое озеро есть в Казахстане, И его еще по-моему называют как Морем внутренним их, казахским, насколько я понял. Ну, есть у них граница, Казахстана упирается в Каспийское море, поэтому по факту они как бы еще есть у них море Каспийское. Но вот Балхаш, это внутри Казахстана, есть такое большое озеро, огромное. Видно было на, на футажах, такое прям красивое. Вот это с высоты, самолет, с высоты полета самолета на это наблюдать. Соответственно, в Бишкек я прилетел, у меня была пересадка, Точно, я не помню сколько, но вот у меня на экране сейчас вы увидите футажи, ну, по-моему, что-то около 6 часов. Я ожидал в аэропорту, конечно, я говорю, можно было на автобусе доехать, это было бы гораздо быстрее, ну, точнее, оно, бы, наверное, может было бы не сильно быстрее, но я бы сэкономил очень много денег, потому что перелет из Новосибирска в Бишкек стоил, по-моему, в районе 5 тысяч, но ну, опять же, сейчас вот футажи вы увидите. А уже из Бишкека в Алматы стоило 12 тысяч рублей перелет. Ну, то есть, да, вообще несоразмерно. Хотя там из Бишкека в Алматы расстояние вообще небольшое. Я не помню сколько, но, помню что-то около 300 километров. То есть, вообще как бы не было смысла лететь на самолете. Но я летел на самолете авиакомпании из Бишкека в Алматы, авиакомпании Алматы Air. Вот такой есть, оказывается, авиакомпания. И авиакомпания очень, видно, крутая. То есть у них самолет новый был А321neo, то есть это вот последние самолеты, там, выпускаемые, по-моему, два года назад. То есть, вот, ну, такие новейшие самолеты. Плюс у них там были телевизоры, плюс у них там давали бесплатные наушники. Правда, конечно, ничего не поесть, ничего не дали, понятное дело. Там 50 минут лететь, они дали только бутылочки с водой. То есть, вот. И... Ну, как бы круто, мне понравился сам самолет, видно, что новейший, прям крутой, современный самолет. Ну, конечно, лететь 50 минут, 12 тысяч, оно того не стоит, но просто как факт я потестил, так сказать, эту авиакомпанию. Ну, в общем, если увидите такой авиарейс, то я вам рекомендую, наверное, на авиакомпанию записываться. И летел самое интересное, что уже, как вы думаете, кто летел из Бишкека в Алматы, там, 50 минут лететь, там даже меньше в итоге, по-моему, 40 минут мы летели, Расстояние 300 километров и 12 тысяч рублей. Как вы думаете, кто мог заплатить столько и лететь таким авиарейсом? Ну, в основном, я так понял, летали бизнесмены какие-то. И вот я видел китайцев в группу, таких переодетых в костюмы. Видел индусов, ну, достаточно много, кстати. Хотя, конечно, индусы-то, они нифига не богатые, но просто интересно, что там были индусы. И, в общем, много кого там я видел. Были там и русские, конечно, ну, в общем, такой контингент самый разнообразный получается был. Вот, долетел я в Бишкек, нормально все. Я летел в Алматы. Для чего вообще первая цель, какая первоочередная была? Чтобы получить банковские карты. То есть мне надо было получить банковские карты иностранные, чтобы в будущем, если я куда-то захочу поехать, в другую страну еще то можно было бы воспользоваться кредитной картой, ну то есть обычно дебетовой картой, чтобы можно было расплатиться в магазине, можно было купить авиабилеты те же самые для авиакомпаний, которые не позволяют, ну, то есть не, продают, не позволяют расплачиваться картами мира. Вот, потому что наши все российские карты, если кто не знает, кто живет не в России, они не позволяют, ну, нельзя им пользоваться за границей на иностранных сервисах и я не могу отель, например, даже забронировать в другой стране, то есть очень много проблем из-за этого возникает. Есть, конечно, помогаторы, то есть, которые помогают вам расплачиваться в другой стране, и при этом вы можете пользоваться как-то мир той же, той же самой. Но, сами понимаете, это не очень удобно. Плюс, во-вторых, они еще и берут комиссию за непонятно что, по факту тупо за то, чтобы ты мог расплатиться своей российской картой. И поэтому это крайне неудобно. И я вот ради этого взял, соответственно, решил получить кредитную карту, ну, то есть просто карту дебетовую иностранного банка. Прилетел я, кстати, получается, не просто так в Алматы, то есть у меня там есть брат, у него там семья, соответственно, я к нему прилетел. В Алматы он меня встретил, мы приехали к нему домой, я заночевал. На следующий день начались приключения. Расскажу вам вообще процесс получения дебетовой карты, ну или просто карты в иностранном банке, в казахском. Точнее, для иностранцы, получение кредитной карты или дебетовой карты в банке Казахстана. Как получить это, как это сделать? Ну, соответственно, вы должны в первую очередь получить симку местную. Потому что, по сути, из-за нее вы не сможете много чего сделать. Но если у вас есть кто-то, кто живет в Казахстане, и кому вы можете, ну у кого есть уже симка местная, уже казахская, вы можете, в принципе, сразу перейти ко второму шагу. Но первый шаг вам тоже нужно выполнить, но вы можете его чуть попозже сделать. Второй шаг – это надо идти в ЦОН. Вот вы увидите сейчас на экране, просто называется ЦОН. Это, по сути, тот же самый, тот же, те же самые мои документы в России, центры, где могут вам много чего сделать. И там же вы можете оформить ИИН. ИИН – это аналог нашего ИНН российского. Вот. То есть вы просто его должны получить, прийти в этот сон, отстоять очередь, подойти к, к кассиру, к менеджеру, и он уже вам будет оформлять вот этот ИИН. Но для того, чтобы его оформить, нужно, чтобы пришла смс на телефон. Ну, то есть на местную симку, чтобы пришла смс-ка. Соответственно, если у вас есть человек, который уже обладает этой симкой, он может получить за вас это смс, там продиктовать номер, который пришел по этой смс, и ожидать смс также о том, что ИИН готов. И Ин делается в течение дня. Может, если вы пришли утром, вам ИИН уже будет к концу дня готов, вам не нужно идти опять в этот сон, вам по сути придет то ли на WhatsApp, то ли смс, кой придет уже ссылка на вот этот ИИН, который вы можете сходить просто и распечатать сами. Если хотите, можете, конечно, прийти опять в ЦОН, и вам его выдадут прямо в бумажном виде, но это то же самое будет, что вам пришло по смс, по факту. То есть нет смысла особо идти обратно в ЦОН. Поэтому вот, я в первый день получается сходили мы в ЦОН, оформили ИИН, Ожидали его, но мы уже пошли, получается, после обеда, поэтому, к сожалению, только на следующий день был готов и ИИН. Утром он нам пришел, смс о том, что готово. И мы пошли еще в тот же день оформлять симку. Симку, смотрите, очень часто, ну не очень часто, а постоянно меняются условия оформления для иностранцев. Ну то есть мы вот пошли, уже условия поменялись те, которые были в марте. То есть в марте было одно, в апреле уже совсем по-другому все стало. Uh, я оформлял, получается, Билайн симку, uh, вы можете пойти прямо к, в салон связи Билайны, и они вам оформят симку, но, но там будут приколы всякие разные, то, что вам симку оформят, а она будет с каким-то уже тарифом, не помню, сколько примерно месяц надо было платить, что-то около 500 тенге, Uh, нет, подождите, на 500 тенге, по-моему, я набрал 3 900 тенге. Посмотрел я курс, я не помню, сколько был курс на тот момент, по-моему, 5,6 можно было тенге получить за рубль, сейчас получается 5 примерно можно тенге получить за рубль. Ну вот, получается, 3 900 примерно тенге стоил самый такой обычный тариф, ну, то есть, вы сами понимаете, ты там что-то около 800 рублей надо будет заплатить, ну, то есть, как бы, оно того вообще не стоит. И... Вы можете поступить по-другому. Вы можете либо вот и вправду пойти тариф получить, вот этот вот, который я сейчас сказал, ну или там, может быть, что-то вы другое найдете. Либо, либо они никому не рассказывают. То есть, вы, когда идете в салон связи Билайна, готовьтесь к тому, что он ничего не расскажет, вы должны это все заранее посмотреть где-то, и уже у них выпытывать вот эту информацию, если вы хотите уточнить, то есть, им прям скажете точно, что вы вот думаете, ну, что вам нужно получить. Вы можете пойти в салон-связи, опять же, да, как я сказал, получить вот по этому тарифу. Но правильнее всего поступить как? Вы регистрируетесь в приложении, ну, точнее, просто скачиваете приложение Билайна, местного КЗ, по-моему, как это называется, Билайн КЗ. В нем вы выбираете, хотите стать клиентом Билайна, и далее выбираете время доставки, то есть вы заказываете доставку симки на дом. Если у вас есть. Ну, то есть, если вы остановились в отеле, соответственно, заказывайте на номер в отеле. Вы можете еще по-другому поступить это один вариант. Вы можете еще пойти и поискать в других магазинах, то есть, у них очень распространена такая тема, что симки продаются в магазине. То есть вы просто идете в какой-то магазин ближайший, если там есть симка Билайна, вы берете ее, покупаете, и далее. Что делать с этим? То есть, либо вы заказали, получили, либо вы пошли сами купили. Далее с этой симкой надо, получается, ее вставить, естественно, в телефон, понятное дело, и надо, получается, ее активировать. Ее активировать можно либо в салоне связи, либо вот когда вам доставили симку, вы, вам автоматически ее активируют, то есть вы как бы ее уже, можно сказать, заказали, там выбрали, какой вы хотите номер телефона, и вам уже привезут готовую, да, то есть, если вы доставку заказывали, там вы сами выбираете номер, который вам нравится. А если вы пошли в магазин, там уже, скорее всего, будут да, готовые, да, да да точно, я вспомнил, там будут готовы уже номера телефонов, и вам уже, ну, как бы выбрать из того, что есть в магазине. Вот. Если вы стоите на магазине купили, вам придется все равно в салон связи идти и активировать ее, эту симку. Либо если вы, получается, заказывались с доставкой, вам она уже будет, ну, вам активирует по ходу того, пока она у вас уже будет после доставки. Там, не знаю, наверное, час-два занимает активации. Поэтому вот выбирайте. А что имеет в виду под активацией? Вы когда получили симку, на ней вообще не будет никакого тарифа. И вы попросите, я не хочу никакой тариф, я просто хочу там по секунду тариф или как-то там по минутному называется. То есть, когда вы звоните уже непосредственно, тогда с вас будут списывать деньги мы, ну, собственно говоря, так и сделали я заказал симку на адрес вот моего, соответственно, брата ее привезли там мы сделали, чтобы было 0 рублей, тариф выбрали, самый бесплатный и, соответственно, вот я уже пользуюсь ей получается, там еще надо было выбрать дополнительную функцию, когда вы вот симку получили в приложении выбираете функцию по-моему, сейф, как-то, сейф симки или что-то такое то есть вы сможете получается, за границей находиться с этой симкой, не пользоваться ее вообще никак. Ну, какое-то время, да, например, вы 3 месяца никуда не поедете, вам просто нужна симка, чтобы э, получать смс-ки э, о том, что вы там оплатили, или подтверждение оплаты. И поэтому вы можете вот активировать вот эту функцию сохранения симки, и в таком случае вас не заблокируют ее. То есть в чем прикол? Если вы долго не пользуетесь симкой, ну, то есть вот этой билайновской, например, у вас ее просто блочит и все. То есть вы будете вынуждены опять ехать в Казахстан, активировать ее и так далее. То есть вот это вот есть проблема. Вот. А если вы просто сделаете вот эту функцию, то вам не нужно будет, ну, соответственно, не бояться, что вас там заблокируют ее. Плюс вас не будут списывать, вот если вы так сделаете, как я сказал, вот этот весь этап с доставкой, там, с активацией вам не нужно будет платить также за абонентскую плату. То есть вообще у вас, получается, симка будет, в принципе, бесплатная. Вы там 100 рублей, по-моему, должны закинуть будете на нее все равно, потому что иначе сейф симка, она стоит 1 тенге в месяц. Ну, то есть вы один тенге будете тратить в месяц, вам поэтому надо какую-то сумму, там, вот 100 тенге, например, закинуть, у меня вот сейчас лежит, и все, и можно там, сколько получается, лет? 8 лет можно, короче, не беспокоиться о том, что у симка будет деактивирована. Вот, смс, по-моему, входящий бесплатно, соответственно, будут все равно вам приходить, и звонки, по-моему, тоже входящие бесплатно. Ну, соответственно, если вы куда-то звонить захотите или там смс отправить, то там уже с вас будут списывать, я не помню сколько, потому что мне это неинтересно, я не собираюсь никуда звонить с этой симки и пользоваться интернетом, поэтому, если вам интересно, можете сами узнать у Билайна казахского. Есть еще Теле2. Вот Теле2 в марте, они разрешали еще получать точно такую же, ну, то есть процедуру проходить. Вы получаете симку, выбираете тариф там типа посекундный и выбираете сейф симка и все, и, типа «До свидания, больше ничего не надо». С апреля, по-моему, месяца они сделали, что теперь только выбираете тариф. Ну, по крайней мере, мне так сказали в салоне связи. Я не уверен. Может быть, они на самом деле наврали мне, конечно. Тоже такая вероятность существует. Ну, короче, вы идете, получается, когда покупаете симку Теледва, вам по-любому какой-то дают тариф. У них нет доставки на дом, ну, как мне объяснили. У них нет посекундного тарифа. У них только какие-то определенные тарифы и все. То есть, для иностранцев они только такое предоставляют. А для обычных, ну, скажем так, для местных, да, для тех людей, кто живет в Казахстане, для граждан Казахстана, у них есть такой тариф. То есть, вот так вот мне объяснили, не знаю, опять же, ребята, может быть, в каком-то салоне связи по-другому скажут, опять же. Это было в Алматы, в торговом центре Москва, если что, там я вот делал и Билайновскую симку, вот тогда мне такие вот вещи рассказали, и два там тоже есть салон связи. В общем, вот, симку получили мы, получается. Я на следующий день, точнее, получил симку. Ну, точнее, она уже была активирована. И из ЦОНа мне пришло подтверждение, что мой ИИН все внесен в базу. Он готов, он активирован. Вы можете, типа, пользоваться. Ну, то есть, вы уже с ИИНом. Далее, в принципе, уже все. Пора идти в банк. В принципе, особо никаких больше документов не надо. Единственное, знаете, что я забыл сказать в самом начале... Если что, пожалуйста. Надеюсь, вы не уехали уже из России в момент, когда смотрите этот видос. Вам нужно еще перед тем, как вы собираетесь ехать в Казахстан, нужно загранпаспорт получить. Зачем он нужен? Вообще можно и с местным, ну, то есть с российским Казахстаном ехать, но там ситуация посложнее. Лучше уже загранпаспорт получить заранее. Вы с загранпаспортом, когда пересекаете границу, ну, то есть вот на таможенном контроле, вы должны его именно предоставить на проверку, а не наш российский паспорт. Потому что загранпаспорт, как бы сказать, подтверждает то, что вы попали на территорию Казахстана легально. Не знаю, почему вообще такая, такой вопрос стоит, потому что, по идее, если пересек границу Казахстана каким-то образом, уж явно я, наверное, не перебегал где-то там <забор>, забор. Если у меня есть российский паспорт, явно тоже я навряд ли стал бы этим заниматься. Зачем мне перебегать где-то границу, если я могу просто взять, пройти с обычным паспортом. Ну, короче, вот такая тема. Вам нужно загранпаспортом пользоваться на пересечении границы, либо вы можете воспользоваться обычным паспортом, но там ситуация такая, что вам нужно еще подтверждение с места, где вы проживаете, о том, что вы вообще как бы легально там проживаете. Ну, там находитесь. Что-то такое, какую-то справку нужно получать. Если вам, у вас, соответственно, вы по паспорту пересекаете, то уточните у администрации отеля, в котором вы остановились, что вообще дальше с этим делать, ну, чтобы получить карточку банковскую. Я думаю, вам все там объяснят. Далее, что, получается, мы делаем. То есть, мы, получается, едем, с... я еду с паспортом, с паспортом о том, что у меня там есть и печать, что я пересек границу, у меня ИИН казахский с собой, плюс у меня уже вставленная симка банковская, ой, симка банковская, мобильная симка местная. И плюс еще тоже, как бы, ну, можете заранее позаботиться об этом, либо уже в Казахстане об этом задуматься, я думаю, тоже никаких сложностей нет. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, вам нужно номер ИНМ российского еще иметь при себе. Это не во всех банках но сейчас я расскажу точнее где это потребовалось мне но в общем вам нужен еще и российский то есть просто номер ничего там не нужно ни бумажку никакую вести то есть просто нужно номер предоставить соответственно вот я пришел в банк первый я выбрал два банка я выбрал Каспи банк это самый популярный Самый продвинутый, самый крутой банк в Казахстане, но при этом у него есть некоторые, ну как сказать, не проблемы, а просто есть определенные нюансы в этом банке, если что, имейте в виду. И я выбрал также Халык банк, это банк, ну, переводится Халык, это по-казахски переводится как народный банк, не знаю в каком, какое место он занимает в Казахстане, этот банк, но он тоже открывает карты Русским иностранцам. То есть я эти банки выбрал -то в целом просто потому, что они легко открывают карты русским иностранцам, ну не обязательно русским, естественно. Вот если что, имейте в виду, можно другие какие-то банки поискать. Есть еще Freedom Finance, но я его не советую, потому что открытие счета во Freedom Finance, по-моему, что-то около 30 тысяч тенге. То есть, это приличная сумма, это что-то около 7 тысяч рублей получается, и, ну, как бы, имейте в виду, ну, там, семь или шесть половиной тысяч рублей получается, да, имейте в виду, в общем, выбирайте банк, который вам интересен, и смотрите, есть ли у них выдача карт банковских русским, ну, или иностранцам. Потому что ситуация меняется чуть ли не каждый месяц, поэтому вы мониторьте. Но, в принципе, я думаю, Каспий он всегда будет, ну, по крайней мере, в ближайшие полгода, этому точно они будут выдавать русским карты спокойно. Халык-банк, например, уже как-то они так, видимо, не очень хотят русским выдавать, но они выдают тоже, какими сейчас нюансами расскажу. Freedom Finance – это дочка, получается, российского банка был такой тоже, ну, точнее, существует, наверное, я так понимаю, Freedom Finance – но эта э, дочка, которая в Казахстане сейчас находится, они открестились от России. Они, там, по-моему, если не ошибаюсь, э, тот мужик, который является директором этого казахского банка, он вообще поменял гражданство на казахское, то есть он, он, он полностью избавился от российского гражданства. И еще какие-то там были нюансы интересные. Но на самом деле это все-таки, наверное, все фикция, это чисто для обходов санкций, потому что этот банк, он позволяет дальше обмениваться... Деньгами с подразделением Которое в России находится То есть там вы можете в принципе спокойно деньги переводить И прочие вещи Нюансы Поэтому у них до этого было за открытие счета 15 тысяч тенге стоило Открытие счета а сейчас они стали за 30 тысяч тенге открывать. И поэтому я бы не рекомендовал вам, ребята, открывать именно счет в Freedom Finance, потому что не факт, что они через месяц, через два скажут, а давайте 50-60 тысяч тенге просить за счет там или 100 тысяч тенге. Поэтому я сразу этот банк отметнул, потому что стоимость открытия была неадекватно дорогой, потому что в Каспии и в Халыке вы можете вообще 0 рублей потратить, и вы откроете счет. То есть, ну, я вообще не вижу смысла на самом деле. Но почему-то Freedom Finance очень популярен среди многих людей, кто приехал. Я таких много видел в интернете. Там, то есть, все советуют Freedom Finance. У них есть, по-моему, удаленное открытие карты. Это один-единственный один плюс у них: вот они могут открыть вам карту, вроде как удаленно. Но вам все равно нужен будет какой-то посредник. То есть, в итоге вы должны или кого-то там напрячь будете в Казахстане, либо воспользоваться помогаторами, которые за 20-30 тысяч вам откроют эту карту. Ну, что по мне очень дорого. Я считаю, это не, вообще нецелесообразно. Ну, давайте перейдем к Халыкбанку. Первым я вот пошел открывать именно у Халык Банк, потому что просто мне попалось их подразделение недалеко. Имейте в виду, что нужно выбирать отделение там, где есть возможность сразу карту вам сделать, то есть, если вы найдете отделение, где вам могут сделать карту, но надо будет подождать, тоже вы имейте в виду, там, может быть, пару дней придется просто ждать. Я сразу нашел отделение, где есть выдача тут же карты, то есть, тут же мы оформили договор, и тут же мне карту сделают при мне. Получается, из документов, что мне потребовалось, то есть, в банке вы, как обычно, как, наверное, в Сбербанке, Подходите, выбираете услугу, там можно выбрать, получается, по-моему, два языка в меню, либо казахский, либо русский. Выбираете просто услуги открытия карты и ожидаете в очереди. То есть, как обычно, к менеджеру потом подходите, когда ваша очередь наступает, и начинаете оформлять. В общем, что требуется? Требуется, получается, ваш загранпаспорт, опять же, да, с печатью, что вы пересекли границу, далее вам нужен, соответственно, ИН, причем ИИН нужен в бумажном виде, то есть вы не можете просто дать номер ИИНа, вам нужен именно в бумажном виде. Далее потребовалась еще, соответственно, ну, симка казахская, как я и сказал, то есть чтобы просто смс приходили на эту симку, чтобы получали смс-ки российские, нельзя симки, вот, кстати, я не знаю почему, но вот нельзя, просто потому что они, видимо, сотрудничать, возможно, я не знаю, с казахскими. Ну, это на самом деле везде такая тема. Я просто первый раз делал, поэтому немножко удивился. Ну, вот, да. Надо симку казахскую. И, в общем-то, наверное, все. Да, там они еще, знаете, как интересно было у меня. Когда я пришел к менеджеру, она мне сказала, типа, ну, спросила, точнее, вы, типа, собираетесь в Казахстане жить? Ну, я такой говорю, да. Ну, типа, она сказала, что... Есть вероятность того, что если я уехал из Казахстана, типа, и они могут как будто бы закрыть мне счет. Но я не знаю, каким образом меня это могут отследить. Скорее всего, никак. Поэтому это, наверное, просто от руководства у них просят, чтобы они уточняли, просили русских, чтобы они подтвердили, что они хотят остаться в Казахстане. То есть в каких-то отделениях, я думаю, могут у вас и вправду попросить какой-то, возможно, договор аренды, либо трудовой договор с местной компанией, то есть это может быть, имейте в виду, Халыкбанк, они вот так вот выборочно, где-то нормально, без проблем открывают, а где-то будут уточнять у вас, вы хотите ли жить или не хотите жить в Казахстане, то есть вот такие вот вопросы наводящие. Ну, я, естественно, сказал, что я хочу жить, я люблю Казахстан, это моя родина, теперь будет вторая. Ну, конечно, я соврал, понятное дело, но как бы это никого не колышет. Она менеджер просто спросила, я подозреваю, это чисто такой вопрос, который их просят задавать, но они вообще не уточняют, им не интересно, есть далее там вы как бы хотите жить или не хотите жить, просто вот такой вот момент. Открытие счета бесплатно. То есть я ничего не заплатил первый год обслуживание тоже бесплатно. Со второго года, если не ошибаюсь, что-то около 200 или 300 тенге будут брать в год. То есть, ну, как бы суммы вообще никакие смешные. Я как бы, конечно же, взял. Они либо открывают вам счет тенге-рубль, доллар, тенге-рубль-доллар, либо они открывают вам счет. Тенге, доллар, евро. То есть имейте в виду, если вы хотите... Правда я пока не знаю где, но если у вас есть возможность перекидывать рубли а, напрямую, то может быть вам стоит выбрать именно вот этот вариант. Первый, тенге, рубль доллар. Но так как я хочу пользоваться в основном картой в Европе, то мне выгоднее все-таки было получить тенге, доллар, евро, потому что мне евро нужен. Вот... А... Оформление заняло где-то, наверное, минут 30-40, потому что была очередь, плюс еще пришлось ожидать, пока там все документы оформят эти все, и плюс еще пока карта там распечатается. Карта печатается на автомате, вот видите сейчас на своих экранах, где можно распечатать именно гражданам Казахстана, то есть мы там не можем обычные, скажем так, необычные люди не из Казахстана распечатать, нам печатают именно когда, ну, мы подтвердили договор, у нее там отдельно стоит автомат, тоже он печатает там карту для вот таких, как я, иностранцев распечатали карту, все нормально, договор заключили, отдали мне ее, я могу уже идти ею пользоваться. То есть у них очень удобно в этом плане. Я прям офигел, когда, ну вообще заранее я смотрел, видел все это, но я офигел, когда узнал, что так они быстро прям делают. Вот, в Халыке, соответственно, минут на 40 я задержался, потом пошел я в Каспи, Каспий тоже оказался очень рядом, там прям буквально метров 10 стоит уже банк Каспи, <coughs> В Каспий банке я, соответственно, тоже предоставил документы, но здесь другой немножко порядок документов. Получается, вы должны иметь симку казахскую, как я и сказал до этого, загранпаспорт с печатями, и ин казахский, ИНН, и вроде все. И вроде все, да, вот, вот эти документы. То есть здесь еще потребовался ИНН российский, в Халыке не просили у меня. Соответственно, также точно оформили договор, записали там все у меня, данные все мои. И, в общем-то, наверное, все там, потому что по факту реально, я тоже подошел к автомату, там вот, наконец-то, мне в реальном времени дали, да, оформили мне карточку. То есть там прям такой красивый автомат, вбивайте туда данные какие-то, которые вам дали, данные заявки, если не ошибаюсь и при вас прям распечатывается ваша карточка. Вот такие красивые две карточки меня оформили. Одна Халык бонус, и вторая Каспий Gold. То есть э, Каспий Gold золотая, соответственно, <laughs> Халык это зеленая. Зеленый цвет у Халыка, я так понял, это вообще как бы их фишка именно. Напоминает чем-то Сбербанк, но у них есть, кстати, оказывается, дочка Сбербанка, которая, так, по-моему, и называл Сбербанк. Но потом, после февральских событий 2020 года, они перебрались в Сбереки, что ли, что-то подобное. И они, типа, стали якобы не российским, ну, то есть отделением Сбербанка. Но этот прикол Европа не поняла, и поэтому их отключили все равно от свифта, от всех вещей, то есть карты, которые оформляете в этом банке, они только действительные на территории Казахстана. Соответственно, вот Халык я получил и Каспий. Каспий, вот, кстати, дайте, дайте еще я поговорю немножко. Каспий, у него прикол в том, что счет вы только в тенге открываете. То есть, там нет возможности счет мультивалютный получить тенге, доллары, евро, как в Халыке, а там только в тенге. Вот, это вот такой нюанс есть. Плюс оформление тоже бесплатно, первый год бесплатно, второй год, со второго года, точнее, 100, что-то 50 или 200 тенге, я точно не помню. ну То есть тоже очень мало. А, СМС-овведомления смс там тоже вы как бы, можете получить или нет, там это также платная услуга, как и в наших российских банках. А, так вот, и в Каспии, соответственно у нас только тенге. Вы можете еще открыть счет в долларах, но от него... Смысла особо нету, плюс, по-моему, за него нужно заплатить еще какую-то сумму. То есть он не бесплатно открывается. Но я не стал этого делать, потому что мне это не надо по факту. То есть, как бы, этими тенге вы можете получать, ну, получается, вы закидываете деньги на эту карту Caspi Gold. Они конвертируются в тенге, если у вас там рубли или евро или доллар. А эти тенге вы уже, ну, то есть картой вы все равно сможете пользоваться за границей, потому что тенге будут конвертироваться в ту валюту, которую вы собираетесь снять, или которую собираетесь расплатиться. То есть поэтому нет никакого смысла ну, особого отсчета. От Счет в какой-то другой валюте есть смысл только в том, в том случае, если вы прям ну, каким-то образом или, или получаете евро, да, доллары напрямую, либо если вы, получается, прям закидываете доллар и евро. Причем там есть нюансы, там есть нюансы, я точно уже сейчас вам не скажу, но есть нюансы с тем, как конвертируются деньги там, в тенге и обратно там, в какие-то доллары или евро. По-моему, что-то типа, если я сейчас закину туда доллары, по-моему, они сконвертируются все равно в тенге Потому что такое произойдет. Там нужно настраивать как-то и то ли, договариваться. Но меня сейчас пока это не особо волнует. Мне главное, что можно просто расплачиваться за границей, платить какие-то билеты и так далее. Потому что я все равно буду рубли закидывать, а рубли они сконвертируются все равно в тенге. Так что нет смысла особо напрягаться. То есть вы не сможете взять, получается, закинуть рубли на эту карту, на халык, например. И чтобы ваши рубли сразу сконвертировались, например, в евро или доллары. Они, к сожалению, все равно будут конвертироваться сначала в тенге, а потом с тенге будут конвертироваться в ту валюту, которая вам нужна, то есть доллар или евро. Вот. К сожалению, так это происходит. То есть будет двойная конвертация, как бы вы ни хотели, вы не сможете, к сожалению, так вот сделать, чтобы купить чисто доллары, например. Вот. Далее... Что еще хотел сказать по своей поездке? В общем, я карты сделал. Это заняло, получается, у меня э, два дня. То есть в понедельник. Я вообще прилетел, получается, в воскресенье вечером. Переночевал. В понедельник утром вот пошел делать в Sony и IN и сим-карту. На следующий день, во вторник, я уже пошел в банки. В банке я, соответственно, все сделал утром уже днем. И на следующий день я уже домой поехал. То есть в среду я уже домой утром поехал на автобусе. А, получается, вообще, что я могу сказать по городу, давайте сейчас пока вот так вот немножко вставлю свои 5 копеек по поводу Алматы. Алматы, город, в принципе, ничего особенного, ну, то есть, просто если вы едете по городу, вы, может быть, даже не поймете, что это какой-то Казахстан или это Россия, то есть какая-то провинция, примерно выглядит внешне то же самое. Есть у них свои какие-то достопримечательности, их не так много, есть, например, парк первому президенту Казахстана, но говорят вообще на самом деле, его много кто не уважает, поэтому этот парк, его вообще как бы многие ну, не видят смысла в нем, потому что он находится а, не в центре, ну и плюс там по сути все в камень просто обращено, и вот весь парк. Ну как бы тоже такой все равно центр досуга у местных получается. Это, наверное, единственная такая большая достопримечательность. Возможно, люди какие-то, кто из Казахстана, мне напишет гораздо больше интересного. Но вот именно в самом, в самом Алматы больше ничего я не знаю такого, больше ничего нету. У них есть рядом горы, есть Медео, есть каньоны какие-то недалеко. Ну, как недалеко, надо ехать пару часов до них. И, то есть, в целом, как бы вот вокруг Алматы очень много интересных мест. То есть, если вы там остановились на больше, чем пару дней, как я, то есть смысл посетить их. Потому что, говорят, очень красиво, очень интересно. Зимой там люди катаются на, на лыжах, на сноуборде. На, на Медео это самый большой каток, там можно покататься на коньках. И, то есть, вот, ребята, имейте в виду, очень зимних, там очень много интересных есть мест. Есть, конечно, каньон, но туда ехать далеко я не смог посетить, потому что у меня было лимитированное время, я должен был уехать скоро. Вот, а сам город, я в нем был, поездил, видел метро. Метро, кстати, у них очень крутое, я его хочу потом в следующий раз уже реально заснять, я, к сожалению, ничего не снял, не показал, потому что просто тоже не было особо времени, надо было одну станцию проехать и все, и идти дальше. Метро у них, кстати, не очень большое, если не ошибаюсь, станции 10, что-то около того, наверное, я ошибаюсь, но у них всего одна ветка, то есть у них немного метро, не сильно большое, но оно современное, то есть видно, что недавно построенное, то есть оно прям по высшему разряду. Например, наше новосибирское метро, у нас, по-моему, одна или две станции было построено за современную Россию, и все остальное метро у нас старинное, советское. Видно, что оно прям, ну, не разваливается, но оно видно, что вообще как бы не очень интересно и вообще ничего особенного. Вот. В принципе, все по Алматы. Еще, конечно, можно сказать, да, я забыл, Алматы очень загрязненный город. То есть я не знаю, какое оно место занимает в мире, но ну, то есть, этот город, но загрязненность очень большая, чувствуется прям в воздухе, что очень грязный воздух, очень вонючий воздух. Из-за чего это происходит? Из-за того, что есть горы. Получается, ветер у них особо нету на улице. То есть я вот ходил, ветра не было ни разу. Поэтому воздух стоит, и он застаивается, и ну, и, короче, загрязненность получается высокая. Это большая проблема, считается, экологическая Алматы. Но пока с этим, видимо, ничего не смогли придумать, и поэтому вот так вот. А по поводу чего еще можно сказать? А, ну, достаточно мало русских. Достаточно мало русских, то есть они есть, конечно, в Алматы, но их прям немного. То есть мой брат он русский, как бы, но вот... Вот вокруг этого дома, где он живет, я вот практически русских не видел, то есть прямо их очень мало. Конечно же в банке, и кстати нет, хотя подождите, я хотел сказать, в банке есть русские, но нет. Я в и когда в Каспий ходил, там русских ну, не было, то есть я ни одного человека не видел русского. Хотя я думаю, что еще говорю, осенью, наверное, прошлого года там, наверное, было много русских, но сейчас уже практически их нету. По крайней мере, в Алматы так точно. В салоне связи, кстати, были русские, ну, то есть, вот в Билане, не знаю, то есть, то ли так совпало, но там было прям парочку русских, ну, и как бы их видно, и я даже с, с одним русским разговаривал, он сказал, что он там вообще как бы туда часто просто ездит, поэтому он и купить решил симку, а, нет, даже нет, знаете, не так, Нам, он не хотел купить симку, а, получается, он потерял симку и хотел новую открыть, вот. Поэтому он пришел, то есть не, не связано это с тем, что там мобилизация или еще что-то, он там просто вот именно тусовался и потерял симку, хотя он часто вообще в Казахстан ездит, просто так. Вот, в принципе, все, наверное, по Алматы, то есть, ну, впечатляющий, наверное, город, если вы проедете куда-то в другие места, помимо города самого, но вот именно в Алматы, к сожалению, вообще ничего особенного сказать не могу про город то есть обычный город, такой достаточно современный, видно крутые, есть здания, ну не высотки, но такие прям примечательные. И, в общем-то, все, наверное. Есть музеи, есть, конечно, еще какие-то общественные места, но я их не видел, поэтому не могу прокомментировать. Получается, далее я в среду утром возвращался домой, ну, точнее, знаете как, я летел уже в Алматы на самолете из Бишкека, как я до этого говорил, за 12 тысяч. А обратно я уже, конечно, поехал на автобусе. То есть, потому что, ну, не было смысла платить 12 тысяч опять на самолет, чтобы просто в Бишкек долететь. Вот, я поехал на автобусе. Автобус, получается, отход... отходит каждые 2 часа с 8 часов утра, по-моему, до 18 вечера. И я вот в 8 утра поехал на первом автобусе в Бишкек, потому что у меня самолет отправлялся, если не ошибаюсь, в 13 часов или в 12.30. Нет, не в 12.30. В 14.30, по-моему, отправлялся мой самолет, И мне нужно было, ну, соответственно, как бы пораньше выезжать, потому что иначе я просто опоздаю. Потому что автобус едет вообще планово 4 часа 30 минут. То есть он может и позже доехать. Как бы 4.30 вам никто не гарантирует, что доедет он за это время, но имейте в виду, что вообще как бы 4.30 это примерное время прибытия автобус стоил что-то около 500 рублей ну то есть я уже сейчас перевожу на рубли я платил тенге но я уже не помню сколько но было что-то около 500 400 рублей мне обошлось а, расплатился кстати здесь я уже карточкой своей вот этой новой приобретенной и я еще там соответственно да кстати не забудьте перед тем как уезжаете с казахстана вот этими карточками которые мы получили новые если вы поедете вот так же как я соберетесь брать карточку там, то вам нужно также еще где-то расплатиться этими двумя новыми банковскими картами, потому что есть вероятность того, что они не будут дальше работать, ну, за границей, то есть вам нужно расплатиться сначала ими где-то, ну, купить что-нибудь в магазине, условно, там, шоколадку, там, или еще что-то такое мелкое, если хотите, и все, этого достаточно будет, чтобы активировать эту карту, чтобы она везде потом работала. Вот, я своей картой расплатился, получается, на автовокзале, и утром я вот поехал в 8 часов на автобусе. Автобус был полупустой, то есть людей не так уж и много ездит. Имейте в виду, то есть нет смысла особо там рано быстро покупать билет. Вы можете спокойно прийти прямо перед отправлением купить билет на автобус. Автобус, видно, такой достаточно уже потрепанный, старенький, ну там, наверное, лет уже 20 ему, и но ну, он нормально ездил поэтому ничего особенного сказать не могу сами места нормальные не ободранные, то есть тоже нормально просто сам по себе автобус уже такой видно усталый Ехал я в итоге до границы с Казахстаном и Киргизией где-то часа три, занял, занял путь или 3.30 даже, что такое. Но я решил, то есть когда вы таможню проходите, вы выходите из автобуса, проходите там все таможенные контроли, и потом вы выходите с другой стороны границы, и там уже вас как бы должен поджидать ваш автобус, вот этот, вот, который вас вез, он должен довести вас до Бишкека вообще. Но я решил, что нет смысла особо ехать до Бишкека, потому что, в принципе, там до аэропорта и до Бишкека примерно одно и то же расстояние. То есть, есть смысл просто взять и э, сесть на машину и уже поехать именно в аэропорт. Ну, то есть, вы когда выходите из границы, там целая куча таксистов стоит. То есть, их прям реально дофига. И я понял, что, ну, какой смысл ехать сейчас в Бишкек, Лучше уж, дай я сяду на такси и доеду просто до аэропорта, и, и хрен типа с этим Бишкеком. Ну, там как бы он все равно через Бишкек проезжает, но именно до вокзала он не доезжает, получается. Ну, я, в общем, поэтому решил сесть сразу на такси. У меня таксист, к сожалению, я, я не знаю. Там он вот таксист, с которым, я, ну, с которым я ехал, он достаточно плохо на русском говорит. И он мне и говорит мне, на ну, то есть я Просто не понял вообще, почему так произошло, я как бы просто устал, поэтому я не стал уточнять у него. Ну, короче, он меня говорит, 1000 рублей или 500 сом. Сомы – это валюта Киргизии. Ну, я говорю, у меня есть рубли. Он говорит, окей, поехали. Ну, я такой думаю, ладно, поехали, хорошо, но он говорил мне или-или, а когда мы доехали уже до аэропорта, он говорит, 1000 рублей 500 сом. Ну, то есть он говорит просто, типа, 1000 рублей ему даю, он говорит, нет, что-то типа мало, давай еще, но ну, я говорю, какой много ты, типа, зачем тебе еще мы же, нужны деньги, если ты мне сказал 1000 рублей? <laughs> он говорит, оказывается, что 1000 рублей и 500 сом. Я такой, ё-моё, сначала договорились или-или, а оказалось что 1000 рублей и 500 сом. Ну, в общем, не важно. Потому что суммы, они по курсу с рублями примерно один к одному, поэтому я просто ему дал еще 500 рублей, и все, типа, он от меня отстал. Но сам факт того, что он, получается, вот так меня немножко на Е. Ну, я думаю, на это и есть расчет у этих таксистов, кто стоит на границе, потому что они понимают, что мне просто лишь бы доехать и вообще, ну, типа, пофигу, там, какая сумма, возможно. Ну, вот если из России, тем более, наверное, знают, что они там, что мы все как бы с деньгами едем. В общем, вот, по Киргизии я проехал немножко, ну, эх, конечно, знаете, такой контраст, даже вот с Казахстаном, я говорю, особо не заметил разницы, прям, с Россией какой-то большой, но вот уже Казахстан и Киргизия разница прям тотальная, то есть я, к сожалению, не заснял футажи, вы сейчас их не увидите, может, быть какие-то я вставлю футажи чьи-то там чужие, надеюсь, они не будут против... Вот. Но в Киргизии вообще, конечно, полный трэш. Во-первых, на, на с этим таксистом ехал, он и красный проезжал, и проезжал двойную сплошную, и что там только не происходило. То есть, Я вообще боялся, думал, мы влетим в какую-нибудь машину, потому что он настолько ехал, не соблюдая правила дорожного движения, что это была полная жесть. Но благо все обошлось, мы доехали нормально. Ну и там, в принципе, вот, может, тоже если вставлю, там, в принципе, люди ездят фиг знает на чем. Ездят на этих, как сказать, чуть ли не рикши, как в Индии ездят, на таких машинах. И, в принципе, люди, видно, что живут в каких-то зданиях не очень таких потребных, как бы сказать, да, помягче. То есть я ничего не имею против киргизов, но просто сам по себе вот этот момент меня немножко удивил, что такая вроде неплохая страна, но мне так казалось. А на самом деле это очень бедная страна, судя по всему. Ну, в общем, дальше я доехал до аэропорта, прошел всю регистрацию, там багаж, багаж у меня не было у багажа, у меня была такая ручная кладь. Соответственно, далее я полетел домой на i7 тоже, также путь занял 2 часа 30 минут. И, в общем-то, на этом все, наверное, можно сказать. Ну, единственное, что, опять же, контингенты, тот, который летел со мной, он был в основном-то из киргизов состоял. Там была девочка за мной, которая кидала постоянно в меня вещи, которые в креслах вставлены, да, всякие журналы на меня кидала. Ну, короче, я не буду сильно тут вникать, но просто иметь в виду, что, да, контингент летает этими авиарейсами, немножко такой, ну как бы деревенские в основном, наверное. Ну, я не знаю, просто сами по наверное, киргизы такие, поэтому ничего удивительного. А на паспортном контроле, правда, еще задержали, потому что многих киргизов просто разворачивают, потому что, ну, то есть на паспортном контроле уже здесь, в России, Потому что они просто либо без документов летят, либо летят с какими-то просрочными документами. И, короче, там очень долго я стоял в очереди, наверное, минут 40 на паспортный контроль. К сожалению, я, я чуть ли не последним встал в очередь, поэтому, да, получилось, я долго ждал. Так что вот имейте в виду, вот такие есть особенности перелетов в, в Киргизию и из Киргизии. Надеюсь, в следующий раз я смогу все-таки полететь напрямую в Алматы, потому что я с братом договорился, я к ним еще приеду. Приятно у них там, в принципе, вот семья у них классная, у брата моего, и я к ним еще обязательно съезжу, ну, наверное, уже, скорее всего, зимой. Ну, ладно, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать. В общем, я все сделал, своих дела, как-то я сделал. Путешествие достаточно было коротким, чисто по делам, по сути, я съездил. Алматы, обычный город, там есть как и богатые люди, так и небогатые, как у нас в России. То есть, ну, в общем-то, вот, ребят. Если что, ставьте лайк, если вам понравилось, если хотите еще влоги, вдруг внезапно, <смех> ну то есть настоящие влоги, я видите, я много боялся где-то записывать, где-то просто я не хотел этого делать, и, и поэтому вот получилось, что влог такой у меня чисто разговорный, дома на диване, мало футажей. Если вы хотите нормальный влог, ну ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, обязательно буду все это читать. Ну а с вами был Веном, всем пока, удачи!